Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ и сегодня мы открываем вот такой шоколадный шар Чупа-Чупс серия Как приручить дракона 2 Вот такой шар В этой коллекции попадается герой из мультфильма Как приручить дракона 2 Давайте открывать Шоколад и. секундочка, сложно открывается. Ой, и так кажется, беззубик нам попался. Его надо собирать. Вот. Вау. Круто какой беззубик. Красивый. Так, в этой серии. В этой серии есть вот такие персонажи драконы, мне попался вот этот беззубик, серии всего так, 12 э, игрушек, 12 вот таких вот игрушек, вот, тут показаны герои, ну в принципе тут ничего нет, шоколад еще, вот Всем пока! Вы были на телеканале ТКВКТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!